Мы производим испытание установки очистки внутренней поверхности баллона. Рабочий подвозит баллон на установку и будет сейчас засыпать во внутрь баллона абразивный материал. В данном случае это обрезки металла. Вот он засыпает абразивный материал. Этот материал также может быть подвешен на подвесном конвейере какой-то емкости. Чтобы ускорить работу, можно из этой емкости прямо сразу в баллон засыпать этот материал. На баллон. Прижимаем проставку к баллону. Баллон зафиксирован. Все, останови. Вращение баллона и начинает поворачивать, его переводить в горизонтальное положение. Дальше поворачиваем. Хорошо. Теперь назад. Назад. Давай, давай, давай. Еще туда выращивай. Остаться, оставься. Оставь, оставь, оставь. Немножко горизонтальное положение переведи чуть-чуть. Правой кнопкой поверни немного. Все. Теперь поворачивай его туда до конца. Поворачивай. Останавливаем вращение снимаем баллон с установки пешего обслуживания то есть для продукта его внутренней поверхности он с установки и везет э, этот баллон для дальнейшего обслуживания.